Всем друзья, вот и родила моя приставушка. Вот, она молодка, родила первый раз. Слава богу, наша длинноухая приставушка родила. Моя дорогая, дорогая приставушечка. Ну все, сейчас пойти так не будешь ко мне приставать. Это у нас уже Вторая волна окотов. И еще одна молодочка родила. Тоже двое. Все под копирку. Все белые. Но тут еще и мамаши белые. Но у нас и от черных кос в этом году. Все белые. Какой-то спиц нас там. Сена. Доброго здоровья, дорогие всем. Фух. Вот как твои такой... дела? А? Как ваши дела? Да наши-то отлично. Видишь, вот сегодня какой у нас день прибыльный оказался. С утра прихожу, где она? А, она здесь утром начала рожать вон А сейчас вот эта вот копейка на улице уже это вечером загонять решил. Смотрю, двое. Значит, это... Ну, сейчас, слава богу, на улице тепло уже, плюс... Вот, так что у нас, по-моему, еще одна осталась, э -э, точно а Малышка не окатилась еще вот. Ну и там две, два подростка, так как бы под сомнением, ну вроде как не должны Мы их вроде старались беречь, не знаю, что получилось И еще одно такое радостное событие, ну как событие, момент радостный Сейчас когда шел, услышал, просто услышал, журавли курлыкают уже то есть они уже прилетели сегодня, видел как минимум два косяка, но вдалеке вот заснять не получилось. Там гуси там или кто-то летят. Вот. То есть все быстро массово стали прилетать, все стало таять. Сегодня там эти сливы очищали на озерах, ну и скоро должна быть вода. Но слава богу, снега мало и это такого вот массового потопа пока не наблюдается, ну, будут еще ручьи, обязательно будут. На следующей неделе там большие плюсы идут, там плюс 19 аж. Я думаю, тут все потекет. А расскажи сильный. еще секрет. Что ты даешь козам, когда они окатились? А да, это не секрет, как бы это так вот рекомендуют, когда коза окатилась, давать теплую сахарную воду. Значит, сахар он как этот препарат сокращает помню, матку, называется, да, он действует на сокращение матки, для этого и значит, поэтому отходит э, послед, вот, ну кстати, я пришел, э, сначала ходил вот у копейки искал там послед, ничего не было, привел ее сюда, с козлятами, ну козлят на руках взял все, и сейчас прихожу, смотрю, в эту послед уже здесь, вот, ну, mm. пока вы дошли, она в это все я быстненько утилизировал, вот так вот, слава богу Угу. Еще такой момент интересный. Вот мы э, Бог дал, как-то так получилось хорошо. Нашел я с осени человека, купил овес. До этого не мог найти. Сейчас наш фермер овсом не занимается. Он занимается другими культурами. А для, например, кос лучше всего овес, потому что там пшеница и ичмень, они жиреют с этого. И получается, эту зиму я четко, по чуть-чуть всем овса давал. Ну, как вот, как говорится, как и положено. Вот уже там что-то такое более жирное не давал. И в прошлом году, помню, в родах у нас у нас тоже записи есть. Все, по-моему, две козы умерло. Последний отошел. Ну там вот все с этим связано. Значит, в этом году, слава богу, все живы. И еще один из важных факторов, пожалуй, это выгул. Как-то эта земля, зима не была сильно морозная, и можно сказать большую часть времени днем они проводили на улице. То есть для, ну, я их выгоню, там все разложу, и они ходят всегда в движении. Когда коза вот в маленькой клетушечке, получается, она не в движении, и это очень потом плохо сказывается на ее родах. Поэтому когда вот, ну там я спрашивал у людей, знающих, говорю, какие там витамины, что они говорят, знаешь, что самое главное, говорит, выгул, чтобы у козы был выгул. Вот и тогда в большей степени, если все нормально, то роды скорее всего будут ну, нормальные. И вот, собственно, что мы и видим, слава богу, та да, родила, это вообще сама родила. Прихожу, там чик, вот все бегают. что проголодалась она. Эти вот. такие маленькие. Так. Я еще пол не проверял, надо смотреть. Ага. Где. Угу. Ты кто? какой паспорт тебе выписывать? Паспортину. Ну это пацан. Оцек. Ой, у них такие ноги. Ай. Девка. Пацаны, девка. Это. Не буду запускать кос, э -э потому что на улице, ну там уже плюс какой-то маленький, плюс три, что ли козлята, чтобы они это тут ничего тут не перееетывали. Надо, кстати, помочь потом им это. Помогу, может быть, там что-то подстоит. Угу. Вот. Ну, а эти вроде как, смотрю уже сами уже тыркаются. Вот это вот диковато я немножко сказал. Иди сюда, муха Лёси. Так, тихо, паспорт. Девка. Пацан. <связывая> <связывая> <связывая> Ну надо же. Слушай, все в это пятьдесят на пятьдесят, чтоб не скучно было. Ну слава богу.